Я думаю, что бренд Сульваса всегда возвращает меня обратно в детство. Даже в Новой Зеландии и когда я росла в Австралии, моя мама всегда отдавала предпочтение корейским продуктам. И Сульваса был одним из них. Думаю, я была одной из тех девочек, которые повторялись за своими мамами. Я обожала свою маму. Она была моим идеалом. Я всегда считала ее самым красивым человеком. Я всегда хотела быть на нее похожей. Я росла. И видела, как она пользуется продуктами от Сульваса. Это заставляло меня мечтать стать взрослой, чтобы тоже их использовать. Использовать те же продукты, что и моя мама. Когда мы ездили в поездки, мама всегда говорила... «Ну что, девочки, поделаем сегодня маски!» И она подготавливала свои продукты и проводила сеанс по уходу для нас. И она использовала свои продукты на нас. Я помню, Сульваса всегда имел уникальный запах. Сульваса – это больше, чем просто продукт в красивой упаковке. Я почувствовала, что получила то, в чем нуждалась. Потом я выросла, начала пользоваться другими продуктами, и в один день моя мама такая. «Хорошо, Рогзи, что насчет этого продукта? Я вот давно уже им пользуюсь». Она добавила, «Нет ничего лучше этого». И я согласилась попробовать его, и теперь он стал самым любимым и основным в моей ежедневной уходовой рутине.